Так, продолжим наше это, общение, у нас немножко отключилась камера, поэтому мы прервались, так сказать, технический перерыв у нас. Коллега, да. а сколько у нас времени на часах? Время 8. А, у нас еще есть время? Прилично, Сегодня в 23.30 ехать на вокзал, ждать mm -hmm. поезда. Да. Что я буду делать? С 9 до... 9 до скольки? Со мной поехали еще моего партнера просканируешь, скажешь, ты сгинь. А, Или там как мы тищем? А я успею на тише. Здесь за таганки. Ну он же приедет, меня заберет. А, а что а у него надо посмотреть? Да его просто просканирует. Ты это аккуратней будь А все все по программе. Что я толка-то? Да поприкалывайся над ним, ну что ты, ну? А ты хочешь поприкалываться над ним? Ну, в частности. Ты сюда не одет, у в пойдет. Снег в ваш Не, ну ты как бы, какую-то часть, э, как сказать, его этого текущего, текущего программного кода, как бы по, это, распознаешь. Как этот? Ты привлечешь его внимание, ну, как. Его из матрицы такой, ну да. Продиагностировать. Ты привлечешь его внимание к чему? К тонким планам. Ну, это как бы в любом случае тебе за счет будет. А ему нужен этот тонкий план? -то? Всем нужен. не точно. План нужен да, просто и правильно сдал кстати. Мне он нужен. На что мне не нужен? Если бы он был нужен, он уже пришел так. к нам или. По Логично, похоже мне. На... Не, ты просто спросил, еще что, что делать? Ну не знаю что. Можешь поехать на вокзал, шашлыков поесть с беляшами. Шашлыков. Кстати, <плыв> на Ленинградском вокзале есть что-нибудь такое. Кстати, на Садовом кольце. Есть офигенная грузинская кафешка, вчера там чебурек покупал. Офигенный просто. Я такого чубрека в жизни нет. Нет лука, лишнего, ни лука, ни чеснока. где раньше 35, 35 мм был кинотеатр. Рядом Демесницкая. Пересекается с садом. Позже 35 мм был кинотеатр? Нет. Не знаешь, там редкие фильмы раньше шли, английские там, и так далее. Вообще ноль. Ну, короче, видите, покажу адрес. Вот туда можно зайти. Поесть Чубарик вкус. У меня надо же рядом с вокзалом, чтобы было. А ты мне да я там до вокзала идти 20 минут, как раз Чубарик поел, полчаса идти на вокзале уже. Прямо у поезда. И уже это. Да. Дорогу перешел, спустился, по. О, Если еще прихватят. по басманной. Нище там пробьет. Не то, что дойдешь, добежишь до вокзала. Естественно. Да не. Ладно, не, у нас что, какая повестка-то в целом-то? Я знаешь что я просто сяду, буду читать книжку. У меня есть книжка, я никак не дочитаю. Я не дочитал, а сейчас читаю гипноз Эрикс. Блин, туда на бабу пишет, слушай, типа, что думаешь, НЛП типа, хороший? Я говорю, фу-фло. И все. И с тех пор она больше не писала, наверное, была учитель по НЛП. Скажи, попробуем мы это НЛП. Мой товарищ тоже этот увлекался этим НЛП. Да увлекался, говорят в больницу попал, да? С переломом, с закрытым. Нет, просто сжег нахуй все эти книжки, блядь. Пиздал нафиг мне и проклял, блядь. Сжёг и произвел ритуал. Понимаешь, самое интересное, никто не знает, что такое NLP, как оно работает, но все особенно любят спекулировать на тему, что NLP... Технолог... Ну это как, НЛП, как в Америке, или... что такое KGB? конечно, NLP, KGB, ЦРУ. Хрень, все это на простом смысле, на самом деле. Ну, на самом деле, возможно, знаешь, любые в, принципе, любые, в принципе, научные течения, школы, это, в принципе, по большому счету, все стягивание внимания к себе и потом монетизация этого внимания в виде Кстати, ресурсов. Есть, короче, я нашел, рассказывал про вот эту технологию, прочитал ее в профайлинге, диск называется. Диск? Да, короче, они упорядочили какую-то информацию, обычные эти самые, в виде кружочков, и на каждом уровне, как бы, свои вопросы. Ну, по понял, ядро, там, чуть это, ну, по степени важности И все, уникальная технология диск. Те же яйца, только... Технология писк. Ну, да, сиск. Сиск, да. Писк и сиск. Ну, сосиска. Вот, поэтому, конечно, да. Не ведитесь, что уникальные технологии. Или тебе все-таки ченнелинг как-то это зашел? Ты сидишь. Не, там, ну надо же как бы это, надо же, как Или бы, ты понимался, что я с тобой сделал. Что он со мной сделал? Что ты со мной делаешь, а? Что ты делаешь, Салла? Что ты делаешь сало? Что ты делаешь, Сала. Сала и сала. Не, это самое. Как бы, надо просто контекст, контекст сейчас мы с тобой про шелки, про чебульки поговорили я говорю, какой у нас контекст, был, какой изначально открой, ты мне написал в телеграме что? наш, наш список этих самых вкусных. не, не, это как бы пока, подожди, это, это проект, проект пока, знаешь, да. дуракам полработы не показывают, знаешь, такие выражения в русском языке ну ладно, давай, поэтому давай. это как бы это <кх> это мне еще не передали полностью, как передадут полностью но это я говорю, прям после сеанса связи с тобой у меня это начинает этот моторчик, я так чувствую, что они там вместе там бым бым бым там с тобой там. там да, сейчас. Да. Астральный и эль, бля, да, эль. и эль. начинают там. Ты это тем записывая, то потом скажи, когда у нас настроение будет. Повышенное. Так что. Прокачка идет. Ну что, уважаемые телезрители, в принципе. Все, что мы хотели, сегодня вам рассказали. Ты меня просто перехватил, я тут как бы после работы даже... Шуток, шуток, что-то у нас особо сегодня нету, да, не до шуток нам. Слушай, ну ты такой серьезный Но сегодня, как 5 рублей, блин. Мы показали зато технологию ченнелинга, как она работает на примере моего товарища. Хорошим, хорошее шоу получилось, да? Приходите в цирк к нам, билеты 5 рублей. Еще ж, 5 рублей. А давай да, устроим цирк. Цирк Десолея. Цирк с конями, да? Да я на самом деле, слушай, ну... Все же понимают, что это как бы, ну, как бы, кому интересно, тому интересно, кому не интересно, называется. Мы первую очередь, наверное, для себя, для себя как бы произвели, я так понимаю. А точнее, произвели через нас, для чего, для каких-то своих да. целей. Ждите, скоро формат нашего вещания изменится, и да? мы будем унести немножко другую информацию, и в другом ключе, а -а -а. по-другому все а -а -а. По-другому как? Ну, будет и все интереснее гораздо. Это были наши пробные шаги, пробный сезон. Я уж боюсь с ним просто это самое за это Короче, парту вот сейчас есть. все, что мы снимали, это был первый сезон нашего телешоу. Бля, я боюсь уже просто. Чего? Заберите меня, в Гималае Как назовем я наш Хотел наш... шутить, я наконец-то хотел... Как подобрать. наш телешоу назовем? Как телешоу? Под... Да. Биба и Боба это как бы... Это... Или так назовем? Дэнчики на Тан. Дымчик Натан в кот, Максим. А когда ты был там В открытом косметику ну, просто, блядь. стал, блядь, натаном. Можно. Можно, Натан, можно, блядь. Можно вещим Олегом, можно. Вещи Олега нет. Вещает Олег, вещает, понимаешь? Тма. Да. Тма. Нам что нибудь придумает. <класс> На, мы придумаем. Ужав, что, в следующий раз мы придумаем наш. Шоу? шоу мы должны менять ФСУ формат, я не понимаю? Интрига, чтобы была, чтобы последующие следующий пришли наши этот. Да рей. не приходите! <класс> В следующий раз мы будем в костюмах сидеть. Шоу Маска, помнишь? Да. Вот наденем костюм зебры и как бы И будем сидеть и рассказывать. Прикиньте, кого смотрел. на на самом деле, ощущение какое-то, что как бы, знаешь, уже пошла реализация. Просто я уже чувствую, что, как бы, у уже нету такого ощущения. Ты, кстати, про формат сказал. Я сейчас понял, что нету уже. Пропало ощущение, что. Еще как бы идет подготовка, игры какие-то, знаешь, что это еще как бы идет уже ну, реально идёт реализация. Пошла. Да, уже как бы какая-то... Вот, вот ты правильно сказал. Ну, меня ну, тоже, я чеки, -то мы сейчас леду в Питер. Да, получаю, так сказать. Давай там не пострами бл благословление. Где? Усаров, да, там. Усаров. Да. Да, там, если, а что, усы, если что, усы, если кому-нибудь там, это. не сруби, позапали, шашкой будешь там махать. Я все-таки хочу попробовать Аркадия заехать, но это нормально, вероятно Не, думаю, не стоит тебе пересекаться. А может, мне любит набрать? Да, да. С Любой, наверное, интереснее пообщаться, чем с Академией. Люби, получи проклятие, да? <свист> <свист> <свист> свой адрес. <свист> а вдруг она мне книжку свою на халяву даст? Я скажу, я так интересуюсь вами. вас такие красивые глаза. Не могли бы вы за этот комплимент подарить не, мне нет, не, Люба, конечно, вообще тебе... это, конечно, монолит просто, наш Аркадьевич, что И Люба ли ли ли без этого. Ну, я ж ти уже говорю, что у меня ощущение какое-то восприятие. Я смотрю, у меня просто, вижу, просто центр один мощный такой белый центр такой, ну, мощный, просто как бы, ну, такой элемент уже Я просто. Это Вы просто уже такой элемент, такой, ну, огромную, светлой иерархии, она же просто сама собой называется не это. Ну, как бы, если нашим мирским языком говорить, типа сама собой не управляет. Просто это определенно. Даже не важно, что она там может говорить. Там масла, там это, просто чувствуешься, идет поток просто. Это определенно. Ну, а какая задача там? Я за вопросом не задавался, но оно мне не надо Какая задача своей, как сказать, ипостасии Короче, есть. я напишу, если он ответит, то ответит, не ответит, если. Слушай, смотри, как сам посчитаешь нужным. Я думаю, что как бы это. Ликади а он, он более такой упертый. Пить не пьет. Почему не пьет, кто тебе -то сказал? Только так. И пьет, и это самое. Ну, как бы не естественно без этого это называется. Конечка жахает. Да, там все люди, как бы, это, все люди это живые. Не, ему точно надо его коньяк подогнать. Тому mm. учиться я учился. Да. Его конец ничего не подогнали. Давай список напишешь, кому ты же коньяка не подогнал. К кому еще? а ну там этой. Шаман не Шаман, там, это... Шаман и бьет. Правочницы этой. У меня, короче, вот право видение, что я на этой, на этой неделе в uh -huh. ближайшее время стоит, должен встретиться куча людей волшебных. Ага. Uh -huh. Прямо вот, у меня падет ты-н-дын каждый день с кем-то буду встречаться, пересекаться. Ну ты просто должен получить э, уверенность, что как бы. Все, это мы проехали, проехали, проехали, проехали, все, это будет следующий путь в дальнейшем, как бы уже твой прорывной, этот пум-пум-пум, все. Мне понравилось, кстати, вот, недавно работал с одной девочкой. Mm -hmm. Ты прям ему... возмужал, ну, прям у нее это, такой результат, Молодец. потому он меня так радует. Mm -hmm. А, ну, ты же мне не отчитывался, я не что, что, что за результат. Не, но ну, она пришла с проблемой, и я проблему решил. На каком? что, я... что за проблема? Ну ее под А, все поработал с ней. Я. А, ты в смысле? Понял, а, а? А, я понял, ну да. А, да. Я, кстати, картинки мои и прочее. Мне вот интересно, как продукт завернуть максимально, тебе надо тебя научить там, чего я умею. Да, да. Ты, кстати, говорил, да, думаю, надо, ну. говорю, Глуши. Во что более естественно завернуть наш продукт? Я хорошую жену, мы едем к Игорю, я, я показываю Саше, говорю, вот оцени мои технологии. Ну, ты будет? меня будешь учить, Артем, а я буду. А, буду, а, буду а ты а ней будешь делать, кстати. Да, она, да, да. А она будет на себе испытывать и заодно скажет. Я, я ничего Господи, слушай. Ну, мне главное, ты мне передашь, я огромный, пойму, что происходит. А ну, она готова уже. быть подопечным, подопытным кругом? Ну, я думаю, может быть, готова будет моим. Но это все ляжет, как ляжет, так ляжет. <coughs> одной... Мысль-то ко мне тоже была уже. А потом мы можем вдвоем поработать с ней. Ну, посмотрим. Потому что парная работа там вообще.